Здравия, друзья! С вами Денис Залевский, представитель компании Search Energy, которая занимается производством бестопливных генераторов. И сейчас хочу записать на видео ответы на некоторые вопросы, которые задают люди, которые приобретают мегаватт-контракты. Значит, Татьяна в ВКонтакте пишет мне... Вопросы, изучая ваше видео, появился вопрос, когда сможем уже получить генераторы и начать ими пользоваться. Легко ли ими будет пользоваться обычному человеку и как контрактом оплатить электроэнергию в квартире. Было видео, что на двушку хватит одного контракта на 4 месяца. Ну и начнем по порядку. Когда сможем уже получить генераторы и начать ими пользоваться. Значит, смотрите, вот отвечу по-своему на этот вопрос, да, и расскажу, почему и как. То есть, на данный момент ребята, технические специалисты, да, кто занимается сборкой первых двух моделей в России, они стараются до конца апреля успеть завершить сборку этих генераторов, чтобы представить их в Москве на выставке <кười> <кười> то есть все это зависит соответственно от их усилий да от усилий поставщиков то есть постоянно ищутся там детали необходимые ищутся налаживаются контакты с поставщиками то есть заключаются договора и так далее также идет поиск, подборка необходим... ну, как сказать, необходимого соответствующего помещения, которое лучше всего соответствовало бы производственным необходимостям и по своему местонахождению. То есть предлагаются помещения в Москве, насколько я знаю, в Кирове предлагаются. Но на сегодняшний день сборка происходит в цеху одного из заводов, в Кирове арендуется цех. Вот таким образом. Ну и смотрите, то есть на все вот это необходимо, конечно, время, чтобы подобрать соответствующее помещение, оборудовать его должным образом и наладить все поставки, деталей. Но также, как бы, это вот, насколько я ответил да, на этот вопрос, то есть планируется там с 1 сентября уже двигаться в том направлении, что. Как раз должно быть налаживаться уже вот, потоковое производство этих генераторов. Насчет более каких-то уточняющих деталей вы можете обратиться на сайте. Есть вот вкладочка ⁇ Контакты ⁇ И в Контактах есть отдел развития. Тут указана почта и указана страница ВКонтакте. Есть производственный отдел почта. Есть отдел разработки программного обеспечения. То есть, можете связаться по этим контактам. Как раз технические специалисты в своей области ответят вам на эти вопросы. <coughs> то есть, я, так как являюсь не техническим специалистом, а являюсь представителем компании. То есть, для каких целей? Для, с целями разгрузить сайт компании вот, значит, при покупке мегаватт контрактов то есть <coughs> вот список представителей вы видите выложен на сайте К каждому из этих людей вы можете обратиться за покупкой мегаватт контрактов и задать какие-то общие вопросы то есть да ну кто из специалистов в какой области более компетентен то есть ну, он на это на эти вопросы вам ответит. То есть по мегаватт контрактам я вам могу ответить на большинство вопросов и на общие вопросы по касаемо развитию вообще в целом да, нашего направления. Также какие новости появляются, сразу же мы их выкладываем, конечно, делимся этим. На данный момент вот Александр Бобров, президент компании в России, находится в Москве, заключает там договора, то есть проводит встречи. Он об этом скидывал видео как раз в группе ВКонтакте. То есть ведется работа. Идем дальше. Легко ли ими будет пользоваться обычному человеку? Ну, не вижу тут вообще никаких затруднений, так как установка будет поставляться непосредственно сервисной службы, то есть вы как владелец держатель мегаватт контрактов обращаетесь в компанию за получением данной установки и сервисная служба то есть приезжает вам его устанавливает соответственно будут рекомендации да по эксплуатации какие-то инструкции и так далее ну и соответственно Выглядеть она будет не так, как мы можем видеть на видео, да, а не на этом. А вот тут на сайте у нас на главной, да, есть страничке видео, где представлен первый образец, который находится сейчас в Италии. И работает в Италии. То есть, вот таким образом он выглядит. Соответственно, установка готовая, которую вы будете получать, она будет выглядеть презентабельно все вот это дело будет аккуратненько упаковано в коробочку металлическую какую-то с кнопочками с разъемами для подключения и так далее то есть все будет аккуратно и как соответствует всем гостам но нормам требованиям и правилам поэтому никаких трудностей с этим в принципе возникнуть не может <связь> не сложнее чем пользоваться холодильником ну и также, естественно, сервисная служба вам осуществит и подключение, и сервисная служба же будет заниматься техническим обслуживанием. То есть, через, ну, в, промеж... в определенные промежутки времени ваш генератор будет проходить техобслуживание, то есть, замена ремней, подшипников через определенный срок службы. Всем этим как раз будет заниматься соответствующая структура данной компании. Так. И как контрактом оплатить электроэнергию в квартире? Было видео, что на двушку хватит одного контракта на 4 месяца. Как оплатить? То есть к вопросу, как оплатить, сейчас мы откроем на сайте вкладочку ICO сразу. Вот так, чтобы было уже понятнее, нам проще так где-то здесь у нас это было вот куда использовать электронные контракты первое обменивать на электроэнергию от компании search energy ее партнеров соответственно на электроэнергию от компании и ее партнеров <coughs> что это значит то есть вы Например, можете самостоятельно, вот сейчас вы там купили какое-то количество мегаватт-контрактов. Понятно, что все покупают разное количество, но смотря кто какие цели преследует. Если вы, например, преследуете цель приобрести генератор, там, к примеру, на 30 киловатт мощности, поставить его где-то в деревне, либо живете в своем доме, чтобы он вам обеспечивал жизнедеятельность всего вашего дома, там, гаража, теплой теплицы, еще каких-то там сооружений. То есть, мощность его рассчитывается, исходя из ваших потребностей. То есть, считаете просто источники потребления, суммируете их мощность и получаете ту необходимую мощность, которая вам нужна. Соответственно, если какой-то человек приобретает, то есть заказывает да, в компании установку, там, ну, например, 1 мегаватт мощности. Он ее может поставить в каком-то месте, даже в городе, и осуществлять подключение многоквартирных домов к этой установке. То есть ну, в соответствии с ее мощностью, да, сколько сможет подключить. <coughs> Поэтому вы, имея мегаватт-контракты, например, там, ну, в количестве 16 штук, да, Можете этими мегаватт-контрактами оплачивать поставленную электроэнергию от такого партнера. Либо если правительство, руководство, администрация города приобрела установку, поставила ее на город, либо на район, либо на дом какой-то. То есть все зависит от конкретной мощности устройства, на сколько объектов энергопотребление она ну, планируется ее работа в соответствии с этим например если вы платите там 3 рубля за киловатт вы можете также э, и живете в многоквартирном доме да, можете собраться всеми жильцами э, дома провести собрание и просто там скинуться например если в вашем доме там 100 квартир к примеру скинуться по 100 рублей на эту сумму купить мегаватт контрактов сегодня да потом совместно также поставить эту установку там в какое-то помещение и запитать от нее дом ну то есть вычислить до да, примерно что там каждая квартира потребляет там, 10 киловатт к примеру на да, энергии ну, плюс минус 100 квартир по 10 киловатт это у нас получается что 100 на тысяч 10 да? то есть один мегаватт мощности установка нужна будет и так далее то есть и те люди кто не имеет мегаватт контрактов соответственно они будут платить вам как то в рублях да уже за эту за пользование энергии если вы их подключаете а тот кто имеет мегаватт контракты могут ими рассчитываться так же самое с компанией то есть вы их можете продать сможете в компанию обратно можете обменять на электроэнергию от компании также то есть компания берет например ставить несколько установок по городу Хирову, к примеру, на каждый район по установке определенной мощности. То есть, и подключает желающих, желающих подключает, то есть запитывает от себя вот этих установок. Соответственно, эти люди могут также рассчитываться от мегаватт-контрактами. Примерная схема выглядит таким образом. То есть вы можете проявить фантазию там, и самостоятельно кто-то, например, я подозреваю, есть такие люди, <coughs> может самостоятельно сейчас вот купил человек какое-то количество мегаватт-контрактов, <coughs> которые ему хватит там, на установку большой мощности. <coughs> и может ее поставить также да, в районе или в вашем микрорайоне, там, где находятся несколько жилых домов, многоквартирных, и предлагать подключение домов к этой установке. То есть люди, например, которые платят по 3 рубля за киловатт, могут платить рубль за киловатт. Ну, вот как-то в таком духе. Обменивать на электростанции можно. То есть данные установки можно будет приобретать только за мегаватт-контракты. Первые 300 тысяч установок будут отпускаться только за мегаватт-контракты. Тем самым компания обеспечивает их ликвидность. Можно менять на время пользования продукцией от компании Source, Search Energy. То есть, я так понимаю, что эта фраза значит, что вы можете генератор брать в аренду каким-то таким способом, то есть пользоваться электроэнергией и передавать по наследству, что тоже очень хорошо. Ну вот, как-то так мы ответили на вопросы. Вопросы потихонечку появляются, и я стараюсь отвечать на них под видео, чтобы другие люди могли посмотреть это видео и уже знать, как бы не задавать одни и те же вопросы, да, владеть в какой-то мере информацией. Также вот мы видим график роста цены, то есть, к 1 сентября, когда закончится продажа мегаватт-контрактов, стоимость одного мегаватт-контракта будет составлять 3100 рублей. Вот сейчас с, марта, с 1 марта начался, произошел выпуск эмиссии, 380 миллионов контрактов, и начался плавный рост цены. То есть, мы видим, что до 15 марта, Ценник, ценник у нас был 5 рублей за 1 мегаватт контракт сейчас до 31 марта до 0 по Москве 10 рублей за мегаватт и в апреле уже с 1 апреля будет 50 рублей стоимость акции до 15 с 15 до конца апреля 90 и вот такой вот плавный подъем цены до 3100 то есть хочу обратить ваше внимание вот кто еще маленечко может не понимает почему там так вот происходит компания могла сразу же сделать ценник за мегаватт контракт 3100 рублей то есть это официальная цифра которая озвучена в россии 3, 3 рубля 10 копеек стоимость одного киловатта электроэнергии соответственно мегаватт контракт содержит в себе тысячу киловатт соответственно его стоимость составляет 3100 рублей минимальная а компания если бы сразу сделала такую стоимость то так, люди с небольшими доходами не смогли бы себе позволить приобрести какое-то достаточное количество этих мегаватт контрактов то есть было бы все, то есть, ну, не по-людски, не по человечески, да, то есть, сделано все специально для того, чтобы э, люди с разным достатком могли э, приобрести себе необходимое количество мегаватт-контрактов. И, э, причем, замечу, что на данном этапе, когда цена низкая, приобретают те люди, которые верят в успех этого проекта, которые э, чувствуют на ментальном плане, скажем так, да, на тонком уровне, что это действительно правда, что это нужно внедрять и так далее, что это что это все у нас получится и произойдет. А вот уже по этой цене, по 3100 рублей, будут покупать как раз-таки те люди, кто сразу не поверил в успех данного мероприятия, либо кто не знал просто об информации, ну или какие-то крупные инвесторы. Вот таким вот образом, друзья, все сделано. Также сейчас покажу, как распределены мегаватт-контракты. То есть на каждый месяц выделено определенное количество мегаватт-контрактов из общего числа эмиссии – 380 миллионов. Видим, что на март и на апрель на каждый месяц по 40 миллионов распределено, на май на июнь по 50 на каждый месяц и июль-август по 100 миллионов в чем тут заключается как бы логика да? то есть вот выделено например 40 миллионов на март месяц идет их продажа также они маленько еще раздаются по акции то есть каждый кто не в курсе еще каждый представитель проводит акции например у меня сейчас действует еще акция что дарю 1 мегаватт в одни руки тем кто еще их не приобретал не покупал не получал и а, также еще дарю 5 мегаватт следом а, тому кто запишет видео отзыв о получении то есть вид, содержание видеоотзыва простое а, представляемся а, человек представляется называет город в котором он проживает говорит откуда узнал об этой информации что связался то есть по, по акции обратился, получил мегаватт контракт и э, высказывает свое отношение к этому проекту да, вообще в целом. Ну, то есть это может занять не более минуты. Вот. И э, еще 10 мегаватт контрактов дарю тому, кто поделится у себя на странице э, постом, который закреплен у меня как раз на странице э, вверху, э, пост как раз вот об этой акции. То есть делитесь себе на странице и закрепляете его. Так как были вопросы, как поделиться, как закрепить, покажу сразу. Вот Спускаетесь вниз поста, нажимаете «Нравится», нажимаете «Поделиться». Вот видим, поделилось уже 44 человека. 1000 просмотров у поста. И после того, как вы нажали «Поделиться», он появился на вашей странице таким же образом. И чтобы его закрепить, вот здесь вот наводите на три точечки вверху поста, а у меня сейчас вот открепить видно, то есть вы нажимаете закрепить и месяц э, держите э, у себя на стене данный пост. Э, по прошествии месяца пишите мне в личку, также э, мы с вами все равно будем общаться, когда вы будете обращаться по акции. И э, значит я вам уже перевожу еще 10 мегаватт контрактов. То есть это дает возможность абсолютно любому человеку Получить 16 мегаватт контрактов в одни руки безоплатно. Итак, маленечко ушли от темы, продолжу. Что значит вот это вот распределение по месяцам? То есть, например, если в марте вот выделено у нас 40 миллионов мегаватт контрактов, а купленное было, скажем, к примеру, 30 миллионов, то и наступило 1 апреля, то вот эти 10 миллионов, которые остались, они просто сгорают, то есть они исчезают. Их нет. И наступают у нас апрельские контракты. И наступает например, скажем, такая ситуация, что до 15 апреля выкупаются все 40 миллионов апрельских мегаватт контрактов. В этом случае нам ничего не останется делать, как только ждать начала мая, чтобы мы могли купить мегаватт контракты, которые распределены, выделены на май месяц. То есть, Таким вот образом, и 1 сентября, соответственно, все, что было продано, остается на руках у держателей, и прекращается их эмиссия. И начинается значит, приобретение данных установок за мегаватт-контракты. Начинается организация производства и так далее. И в последующем, последующий выпуск новых мегаватт-контрактов продолжится, но выглядит он будет таким образом, что на каждую созданную установку на 1 мегаватт мощности выпускается 100 тысяч новых мегаватт-контрактов. То есть выпустили, например, 5 установок по одному мегаватту мощности, выпустили 500 мегаватт контрактов. И выпустили одну установку на 5 мегаватт мощности, выпустили 100 тысяч новых мегаватт контрактов. То есть вот таким образом, друзья. Ну и самое важное, конечно, что первые 300 тысяч электростанций будут выпущены только для держателей токенов мегаватт контракт Вот имейте это в виду. А так, не будем больше затягивать. Благодарим всех за внимание. Изучайте информацию. Обращайтесь по контактам, они указаны под этим видео в описании. Также можете найти контакты на сайте компании, нажав вот здесь вот о компании и контакты. Тут откроются контакты различных отделов, контакты президента компании в России и список представителей компании. То есть тоже тут все есть контакты, есть контакты Телефон человека, скайп, инстаграм, вот видим, э, почта, также вот все-все-все э, данные представлены, которые э, вам помогут связаться. На данный момент вот, у нас центральный округ представляет Вячеслав Белых и Виталий Шанихин, северо-западный округ Ради Габдулазянов, южный округ Остарушка Эдуард, северо-западный округ Евгений Шанькин. Приволжский округ Илья Никонов. Уральский округ Алексей Глухарев, Сибирский округ Владимир Мошкин, Дальневосточный округ Денис Залевский. Так обращайтесь по вопросам, изучайте информацию, рассказывайте друзьям, знакомым, близким об акции, которая дает возможность получить безоплатно до 16 мегаватт контрактов в одни руки. И значит, использовать их в последующем по назначению. Так, благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал и до новых встреч!